Всем привет на Зона Гейм, в этом видео мы поговорим о 10 новинках 2023 года, на которые стоит обратить внимание. И начнем мы с нового хоррор-шутера для устройств виртуальной реальности, созданного компанией, подарившей игрокам Arizona Sunshine. Это After the Fall. События игры разворачиваются в постапокалиптическом Лос-Анджелесе 80-х прошлого века. Климатическая катастрофа привела к новому ледниковому периоду. Улицы города заполнены чудовищами, а выжившие прячутся под землей. Вам нужно будет в компании еще трех смельчаков отправиться на поиски убежища, попутно зачищая пространство от снежных зомби. Собираться к телу так называемый экстракт, который можно обменять наружу и улучшение для него. Плюсом игры определенно можно отнести классную графику, неплохую систему прогресса, разнообразие режимов и уровни сложности. Следующая наша рекомендация Хитори Ношита – мобильный боевик по мотивам одноименного китайского веб-комикса и аниме-сериала. Главный герой – обычно студент Саран, который во время визита на могилу дедушки сталкивается с миром сверхъестественного. В процессе игры вам придется вступать в бои с потусторонними монстрами, реагировать на атаки врагов, а также искать обратную связь, чтобы использовать преимущества в каждом бою. Отдельно следует отметить анимацию персонажей, для создания которой использовались технологии захвата движения реальных актеров. Релиз игры планируется в 2023 году, а пока вы просто можете оценить ее перспективы. Переходим к следующей новинке, ожидаемой в этом году. Firefront Mobile – это мобильный шутер от первого лица, в котором вам представится возможность принять участие в военном конфликте. Вас ждут мультиплеерные перестрелки на картах среднего размера, захваты стратегических точек, катание на танке и полеты на вертолете, изобновления и расширенные настройки графики и управления, лучшее освещение внутри помещений, прицеливание и более реалистичные звуки стрельбы.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 Четвертая игра из нашего списка War Thunder Age. В нее уже даже можно поиграть, правда придется установить VPN с регионом Турция и создать новый аккаунт Google. Все потому, что игра тестируется и доступна только в Турции. В этом военном симуляторе вы сможете поучаствовать в комбинированных боях на танках, самолетах и кораблях. Однако в ранней версии доступны не все схватки. Акцент War Thunder Age делается на PvP и развитие веток разных стран. СССР, Германия, США, Япония и так далее. Также игра предлагает аунты экземпляры транспортных средств из этих стран, которые открываются по мере участия в матчах. Пятая игра ролевая и с открытым миром. Главный герой странствующий фехтовальщик, который постепенно учится разным стилям боя. Разработчики обещают динамичные сражения с применением различных боевых искусств и оружия, акробатики и тайчи. Несмотря на то, что ключевым элементом проекта являются сражения, игроки смогут освоить и мирные профессии, типа лекаря, архитектора или торговца, а также влиять на сюжет своими действиями. Дата выхода пока неизвестна. Бета-тест ожидается в этом году. Друзья, огромное всем спасибо за ваши подписки и комментарии. Канал впервые попал в рекомендации и стал быстро набирать подписчиков. Благодаря вашим комментариям мы отслеживаем любимые вами игры и стараемся по ним искать самые последние и интересные новости. Ну а то, что не попадает в ролики, размещаем в наших сообществах в Telegram и ВКонтакте. К тому же под разные игры у нас созданы отдельные комнаты. Следите только за тем, что вам интересно. Общайтесь и играйте вместе. Все ссылки под видео не только на главные группы, но и на аналоги Apex Legends Mobile, как Indus и Farlight 84. Также мы развиваем сообщество по таким играм, как Racing Master, Need for Speed Mobile и Ace Racer. Звучит заманчиво, правда? Продолжит нашу подборку Project Z или Dragon Sword – бета-тестирование, которое также ожидается в этом году. Игра представляет собой мультиплеерный экшен с акцентами на совместном прохождении и участии в битвах. Вас ожидает боевая система, базирующаяся на авто-таргетном выведении, аниме-стилистика и уникальная обработка моделей персонажей и освещения. Еще одна игра в аниме стилистики, на которую стоит обратить внимание – Watering Waves. По ее сюжету вы попадаете в индустриальную пустошь, встречаетесь с местными, обладающими мистическими способностями, и все это в открытом мире с атмосферой киберпанка, со свободной боевой системой. Разработчики внедрили широкий спектр эхо для атаки, защиты, лечения и передвижения. Также следует отметить множество спецэффектов во время битвы и очень плавной анимации персонажей. Продолжим наше знакомство с разрушенными мирами в игре One Human. Проникшая на нашу планету звездная пыль спровоцировала катастрофические разрушения. Земля практически непригодна для жизни, а некоторые люди получили суперспособности, которые помогут защитить собратьев от монстров, например, огромного паука с человеческим черепом, и возродить человеческий мир. Особое внимание уделяется строительной системе. Вы сможете не просто построить дом из различных материалов, но и обеспечить укрытие для ваших товарищей по команде, заблокировать вражеский обзор и защитить маяк. Once Human будут режимы, дающие возможность исследовать мир как самостоятельно, так и объединившись с другими игроками. Для тех, кто мечтал о полетах на истребители, в 2023 году выйдет Modern Jet Fighters, этот мобильный авиасимулятор будет выпущен на Android, а свой пилотирования поможет быстрое обучение, после которого можно выбрать самолет и режим игры. От свободного вылета до командных и ранговых боев. в игру добавлен мультиплеер, два новых истребителя MiG-17 и F-86 и разные типы облаков, что придаст еще большую реалистичность. Ну и последняя игра — Star Wars Hunters. События будут развиваться между возвращением джедая и пробуждением силы. Игроки будут вместе сражаться в реальном времени. Происходить это дело будет на знаменитых локациях из «Звездных войн». Релиз игры был перенесен на 23 год, но, например, филиппинская версия игры доступна для всех желающих — как на iOS, так и на Android. Из обновлений вас ждут совершенно новые персонажи и локации. Быстрые и подвижные бластеры, измененный режим сопровождения, подсказки для новичков, новые аватары и костюмы. Ну и самое главное, добавление русской локализации. Если вы думаете, что это все, то вы не правы. Это не самые главные игры, которые выйдут в этом году. Кому интересно увидеть самые крутые и ожидаемые, сразу смотрите подборку мобильных игр, которые выйдут в 2023 году. Их ждут во всем мире. Ссылка в описании под видео. На этом у нас все. Пишите в комментариях, какой релиз ждете больше всего. Вы смотрели Зона Гейм. До скорых встреч. Всем пока.